Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. Сегодня я расскажу вам про новые, невероятно вкусные и сочные одноразки под названием PhilJoy 1600. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой стороне изображен девайс в цвете, что ждет нас внутри, также есть вкус на русском языке, и еще чуть ниже располагается крепость. 5 точек означает 50 мг солевого никотина, 3 точки – 30 мг солевого никотина. В верхней части находится название девайса. На противоположной стороне разместились технические характеристики, комплектация и различные предостережения. Кстати, все написано на русском языке, так что если будет скучно, можете ознакомиться. Открыв коробку мы первым делом видим герметичную упаковку, внутри которой нас ждет одноразка. Кстати, на этой упаковке указан вкус, количество затяжек и никотин. Скрываем и достаем Fill Joy. В верхней части располагается специальная заглушка, которая предотвращает пользователя от проливания жидкости из резервуара, а в нижней части находится наклейка, которая закрывает датчик затяжки. Первым делом нам нужно оторвать верхнюю силиконовую заглушку. Делаем это резко и быстро. Браво! Снимаем нижнюю наклейку, теперь нам остается подождать буквально одну минуту для того, чтобы жидкость пропитала испаритель и можно начинать парить. Внешний вид у девайса просто великолепен, как минимум благодаря его кислотным цветам Во-вторых, это конечно же софт-тач покрытие, которое обеспечивает комфортное удержание устройства И не вызывает никакого дискомфорта во время использования На лицевой стороне нанесено название устройства На противоположной дублируется вкус и крепость В моем случае это виноград с алоэ крепостью 50 мг целевого никотина Линейка насчитывает аж 10 вкусов Все они будут под видео в описании И есть два вида крепости. 30 мг и 50 мг солевого никотина. Среди палитры ароматов встречаются как фруктовые, так и десертные, но можно встретить даже табачные вкусы. Верхняя часть слегка сужена, благодаря чему приятнее ощущается в губах. Затяжка здесь тугая и отлично подойдет всем пользователям, особенно тем, кто переходит сигарет на пар. В нижней части находится светодиод, который сообщает о работе устройства и о заряде аккумулятора. Этот небольшой девайс рассчитан на 1600 затяжек, и при умеренном парении его хватит на 3 дня. А если вы парите мало, то одного такого девайса смело хватит на одну неделю. Плюс такого устройства заключается в том, что вы можете приобрести несколько разных вкусов и крепостей и менять их по настроению. Допустим, захотелось чего-то сладенького, берете и парите сладкую вату. Захотелось что-то фруктовое и кислое, берете и парите виноград с Но Ну а если хотите чего-то необычного, то к вашему вниманию представлен табачный аромат. Еще стоит упомянуть про то, что производитель заботится о нас с вами и заправляет в резервуар жидкости больше, чем того требуется. Когда аккумулятор в девайсе сядет, в резервуаре останется немного лишней жидкости. В конце ролика хочется сказать, что это уже третий девайс от компании Phil, который не перестает нас удивлять. Это довольно качественная и безумно вкусная одноразка с хорошим никотином и настоящей сигаретной затяжкой. И как я уже говорил ранее, данный девайс отлично подойдет для любого пользователя и особенно для того, кто переходит в сигарет на пар. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.